Девочка, которая любила загорать Она приезжала на дачу Ставила раскладушку Ловила солнышко и загорала Вокруг кто-то косил траву Чинил дом Или строил новый Все стучат, шумят Никто не останавливается Просто послушать звуки природы той тишины, того голоса леса, ветра. Многим нужно что-то постоянно делать. Ее тоже заставляли полоть грядки. Больше всего она любила играть вместе с друзьями. Кто-то говорит, что все играют, чтобы выиграть. Она никогда не думала о том, чтобы выиграть. Она даже не знала правил многих игр. Ее родители почему-то переживали, когда она все время водила в прятки в лесу. Наша девочка опять водит. Она не умеет играть, не умеет выигрывать, не умеет прятаться. А девочка просто наслаждалась игрой вместе с другими детьми. Ей было весело. Она крепко прижимала голову к большому дереву, закрывала по бокам руками, крепко сжимала глаза и считала, до скольких умела. Дети, которые играли с ней, были старше. Может быть, ловче или умнее. И им было радостно, что они обманывали ее. И пока она их искала под кустом, бежали выручаться, прикладывали руку к этому дереву кричали пало, выра и она снова считала и снова водила и получала удовольствие просто от игры что взрослые дети взяли ее с собой Ее подружки иногда ругались с мальчишками ругались из-за правил что кто-то не так кидает мяч ошибал а она просто кидала мяч Просто пыталась убежать от меча, когда была в центре. И ее брали с собой старший брат к мальчишку, когда других девчонок не брали, потому что они слишком ругались и скандалили. Ее сажали играть в карты. И она первый раз держала их в руках. И почему-то выиграла. Все были удивлены. Она просто не понимала, что она делает. Но ей было здорово быть в компаниях. И она любила загорать, потому что с самого детства она ездила на море с родителями. Там на море, особенно папа, был очень добрым. В жизни он был разным. И был очень, очень-очень злым иногда. И много принес боли позже, когда девочка выросла. Сначала она просто плакала, когда они ругались с мамой, или он поднимал на маму руку, они жили в одной комнате. Но на море с самого детства, когда она была совсем малышка, все было по-другому. И каждый, каждый год на море папа был добрым, веселым. Папа научил ее ездить на велосипеде, когда никто не смог научить. Папа научил ее плавать когда даже тренеры в бассейне не смогли научить. И там на море она полюбила загорать, потому что загар был связан с добрым папой. И самым прекрасным, что могло быть у этой девочки, любящие родители. Солнце, море, облака, похожие на смешных животных. На какого-то оленя в виде динозавра, на маленьких гусей. На плюшевых мишек. Она смотрела на эти облака без очков. Ее тело покрывалось красивым золотистым загаром. И уже в школе все удивлялись, какой красивый у нее загар. Он держался долго-долго, потому что на море она проводила много времени. Это девочка, которая любила загорать когда она ставит раскладушку на заросшей травой дач, старой даче с покосившимся домом. Она погружается в свой ресурс, ресурс своего счастливого детства, когда папа был добрым, а мама просто была рядом и тоже счастливой. У каждого есть кусочек счастливого детства, Нужно просто его вспомнить и вспомнить, что с ним связано. И просто так же, как она, понять, что вы любите. И поставить раскладушку. И просто ловить солнышко, ни о чем не думая. Жизнь не складывается только из работы, цели, достижений. Из своей правоты. И статусности. Иногда она складывается просто из счастливого детства. Это рассказ о девочке, которая до сих пор просто любит загорать, любит теплое солнышко, лето, легкий ветерок, пение птиц, спелые яблоки, которые падают. Иногда ночью пугает своими звуками. Девочка, которая любила загорать.